Я очень рада, что я могу не просто написать отзыв, а что мой отзыв будет видео. И когда я думала о своем отзыве, я думала, что мне достаточно будет просто улыбнуться, что я сейчас и сделаю. Мне будет достаточно улыбнуться, чтобы вы увидели результат, результат, который я получила в этой замечательной клинике. Вообще люди читают отзывы, и люди хотят реальных отзывов, потому что очень большой выбор стоматологических клиник. У меня была та же самая проблема, я не знала, куда пойти, за плечами. Были годы буквально всяких манипуляций и наращивание костей и э, имплантация всякого рода. Когда я готова была уже на какие-то съемные истории, как я говорю Андрею Генчу, вот кто кто-то уже с руководил свыше. Так что моя дорога, меня дорога привела вот в институт базальной имплантации. Мне все понравилось. Институт базальной имплантации. Вот, ну вот, это, вот это как раз то, что отвечало моим каким-то вот внутренним запросом. О чем? О том, чтобы это было а, уровневое, чтобы это было профессиональная стоматология. И какая-то какая новая, с какими-то новыми подходами. Вот. Я очень рада, что я не ошиблась. Но хочу еще рассказать историю, почему важен отзыв. Почему важно, когда люди, реальные, прошедшие, имеющие, получившие результат, делятся им и рекомендуют... Прийти, прийти в клинику я пришла в тот день, когда снималось кино, да, вот на самом деле, когда в этой клинике снималось кино, не буду называть фамилию актера, который давал вот такое же давал видеоинтервью, и мы очень хорошо встретились, нам интересно было пообщаться. И я поговорила с его женой, и она рассказала, что ну просто вы не представляете, был конец, то есть у человека вариантов не было, зубов не было, он актер, у него нет зубов. И очень из нескольких источников им порекомендовали именно этот институт. Понимаете, вот это важно. И когда я эту историю услышала, и когда я людей увидела, и когда я увидела его улыбку, его зубы, у меня уже вариантов, у меня уже сомнений не было. Пройден долгий путь, но это был путь очень тщательной ювелирной работы докторов. Когда... С ювелирной какой-то, вот с ювелирной точностью. Старалась, Маргария Михайловна, чтобы это было эстетически красиво. Мне кажется, Андрей Евгеньевич сделал какие-то вообще нереальные вещи, невозможные. Но, в общем, невозможное – возможно. И есть место, где чудо происходит. И это место институт базальной имплантации. Я очень всем рекомендую. Приходите. Вы не пожалеете.